We'll <laughs> Наконец-то можно заниматься спортом, худеть и работать одновременно. Разработчики предлагают нестандартные тренажеры, которые помогут привести себя в форму без отрыва от рабочего процесса. TrackDesk – беговая дорожка, совмещенная с рабочим столом, позволяющая двигаться и работать одновременно. Спортивное рабочее место сделано из прочных материалов, которые легко собираются и разбираются для удобного хранения и транспортировки. Велотренажер с рабочим столиком позволит, не отрываясь от компьютера, оставаться в отличной физической форме. Удобное сиденье регулируется для комфортных заездов на длинные дистанции. На столике есть зажимы для крепления ноутбука или документов, а также подлокотники. Необходимые канцелярские принадлежности или гаджеты можно разместить в специальных отделениях.